Добрый день, уважаемые коллеги. С вами на связи Лотникова Лёля. На успешном старте мы всегда говорим, что тот, кто зарегистрировался в компании Арифлейм, тот автоматически становится владельцем интернет-магазина от Арифлейм. Зачем же он нужен консультанту? Некоторые потребители предпочитают делать покупки приличной встречи, но многие любят покупать товары в интернете. Это очень удобно, и сейчас это распространено. Такая возможность привлекает своим удобством, широким выбором продуктов и большим количеством доступной информации. Также людям нравится иметь личного консультанта по покупкам или личного консультанта по красоте. Как только вы дадите информацию о своем интернет-магазине, клиенты смогут напрямую покупать товары у вас в любое время дня и ночи с удобством расположившись у себя дома. Перед вами откроется великолепная возможность расширить свою базу клиентов за счет людей, которые предпочитают делать онлайн покупки. Итак, заходим в свой рабочий кабинет на главном сайте компании Арифлейм и мы сейчас с вами зарегистрируем наш интернет-магазин, который нам компания уже создала. Зашли в рабочий кабинет. Кликаем на поддержку продаж. Вот в этом разделе. Далее. Перед вами открывается страница поддержка продаж. И вы видите красным выделено интернет-магазин. И я здесь стрелочкой показываю. Зарегистрировать интернет-магазин. Кликаем на него. Регистрация проходит быстро и легко. Перед вами открывается вот такая страница. Вы знакомитесь, читаете все подробно и опускаетесь вниз. И в самом низу есть такое слово, как «зарегистрируйтесь». Кликая на эту кнопку, вы выражаете свое согласие с условиями пользования онлайн-инструментами. С этими условиями обязательно познакомьтесь, чтобы вы имели полное представление, как продвигать и как будет работать ваш интернет-магазин. Далее, как только вы кликнули «Зарегистрироваться», вам снова открывается вот такая страница. И все прекрасно, ваш интернет-магазин активирован. Где же вы теперь увидите ссылку вашего интернет-магазина? Вы также заходите в поддержку продаж, как и заходили вот сюда. И когда перед вами откроется вот такая страница, вы кликаете на нее «Интернет-магазин». Кликаете. И уже теперь у вас будет не зарегистрироваться, а возможности интернет-магазина. Кликаете на «Возможности интернет-магазина». И вот, пожалуйста, ваши возможности все здесь расписаны. И вот я указываю стрелкой и выделила. Это ссылка на ваш интернет-магазин, который вы будете продвигать во всех удобных всеми удобными вам способами, в социальных сетях, блогах, электронной почте, на ютубе. Как, как вообще продвигать ссылку интернет-магазина, вы узнаете позже. А пока мы с вами поговорим об интернет-магазине. Что же он нам дает? После регистрации вы получите доступ к генератору промокодов. Ссылки на вашу личную страницу. Генератор промокодов позволит вам создать приглашения, которые можно отправлять по электронной почте в соцсетях во всех удобных вам способах подачи информации или распечатывать для передачи из рук в руки. Эти приглашения дают клиентам право пользоваться 5% скидкой на их первую покупку. Также вы можете распространять ссылку на ваш интернет-магазин и другими способами. Каждый клиент, который зарегистрируется, пройдя по этой ссылке, будет автоматически привязан к вам, как к консультанту по красоте. Вот здесь, там, где вы на этой странице, где вы получили ссылку, опуститесь ниже. И здесь вот инструкция, как отправить промокод на e-mail. Как получить, распечатать промокод. И здесь же история промокодов. На сайте, на главном сайте все подробно есть. Напоминаю, что если вы, вернее, вы можете сгенерировать промокод на 5% скидку человеку, который приобрет, делает первый заказ. Чем должна отличаться ваша работа с онлайн клиентами Reflame и с вашими обычными клиентами? Как консультант «Арифлейм» вы должны делать все возможное, чтобы обеспечить клиентов наилучшим сервисом. При работе в онлайн покупателями ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить их необходимой информацией о продукции. Процесс обработки и приемки платежей, доставку продукции, урегулирование претензий берет на себя компания «Арифлейм». При работе с вашими обычными клиентами эти обязанности возлагались на вас. Вот какая разница между онлайн и магазинам или вернее онлайн клиентами и офлайн клиентами обычными клиентами какие же обязательства вы берете на себя регистрируясь для использования возможностей интернет-магазина арифлей Самое важное, сконцентрируйтесь на том, чтобы своевременно предо предоставлять им необходимую информацию, отвечайте на вопросы. Лучше воздержаться от чрезмерного восторженных вы отзывов о продукции. Вай-вай, мне это, ах-ах, мне это нравится. Нет, спокойно нужно реагировать, которые э, иначе могут вызвать у ваших клиентов неоправданные ожидания или э, обычно, когда очень активно какие-то идут. Значит, возгласы, то человек, наоборот, начинает ну, как бы делать так, чтобы это не приобрести. А если вы не уверены, что можете ответить на вопрос клиента, обратитесь за помощью в отдел продаж. Тем более, что на главном сайте есть совершенно вся подробная информация о продукте. Где и как вы сможете это посмотреть, мы вам расскажем позже. Но я думаю, что вы уже сами изучили главный сайт компании «Арифлейм». Он очень богат информацией. Сколько вы будете зарабатывать, занимаясь продажами через интернет? Вы зарабатываете 10% скидку с покупок ваших клиентов. Если в офлайне, когда вы относите э, клиенту продукт, то вы имеете там 18% скидки. То здесь вы будете иметь 10% скидку от покупок ваших клиентов. Или и если покупатель имеет код на скидку, Ваша онлайн скидка, промокод, который вы составите 5%, то вам достанется, э, вернее как, вам остается здесь 5%. С 10% скидки вы отдаете своему клиенту э, на первый заказ и 5% остается вам. Вы также получаете полный объем продаж. Все товары идут вам в групповые бонусы-баллы, не в личные. Все покупки идут только в групповые бонусы-баллы. Здесь можно очень много сделать групповых бонус-баллов, поэтому это очень интересный вариант. Арифлэм берет на себя расходы по обработке заказа, то есть оплачивает субсиди субсидированную отгрузку, груза, доставку, компенсацию, э взимание налога на источники дохода, обслуживание клиентов и администрирование сайта. Объем продаж покупателей – которые не захотели получить личного консультанта, в равных долях распределяют между всеми консультантами, имеющими право на участие прибыли в онлайн-продаж. Это те, которые просто пришли, приобрели и ушли. Ваши отношения с клиентами онлайн должны поддерживаться так же тщательно, как с остальными вашими покупателями. Человек может обратиться к вам за советом, касающимся косметики, задать вопрос о том или ином продукте или о товарах, которые он собирается приобрести. Очень важно отвечать на все вопросы вовремя, профессионально, не делая необоснованных или преувеличенных заявлений о продукции. Если у вас возникают какие-либо сомнения – вы всегда можете связаться с клиентской службой по телефону горячей линии или же найти все ответы на сайте. Я думаю, здесь вам всем понятно. Далее. Как я могу привлечь покупателей в интернет-магазин? Об этом мы вам расскажем в следующем ролике. Это очень интересный такой значит, рекрутинг, который привлекает э, людей в ваш интернет-магазин. Тем более, что мы всегда работали над этим и продолжать будем работать теми же методами. Какие преимущества продаж в интернете? Вы можете легко общаться с людьми, с которыми не можете встретиться лично. Например, если они живут в других городах или работают допоздна, ваш магазин открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что, что означает, ваши клиенты могут совершать покупки в удобное для них время находясь у себя дома. очень важно даже если сейчас интернет-магазин от oriflame только в россии это только начало и все кто живут в других странах и имеют регистрационный номер российский он также может пользоваться этим интернет-магазином также может его продвигать и организовывать групповые товары Обороты. Никогда раньше не было так просто связаться с клиентами, ответить на их вопросы и дать грамотный, профессиональный совет. Возможность связаться с большим количеством клиентов и новых знакомых через социальные сети поможет вам расширить клиентскую базу, развить свой бизнес, причем очень быстро. Если вы никогда раньше не пробовали предлагать товары онлайн, наше предложение станет для вас прекрасным способом начать это делать. Зарегистрируйтесь прямо сейчас. И начинаете работать. Важно, что здесь каждый клиент получит квалифицированную помощь о том, как приобрести продукцию, узнает состав продукции и, естественно, как применять продукцию. А это важно. Ни одном магазине никогда, ни один продавец не раскроет столько секретов применения продукции онлайн. С вами на связи была Лотникова Люля. Удачных продаж!